30 метров в самом центре Бытхе по очень срочной цене. Друзья, меня детвора здесь поймала. Прям говорят, можно мы попадем в ваш видеоблог. Кто-то из ребят является даже моим подписчиком. Скажите. Всем привет. Всем привет. Как вам живется на Бытхе? Хорошо! Это центр микрорайона Бытха. Место называется Аита. То есть здесь бывший кинотеатр действующий дом культуры в общем такой центровой пятачок где сконцентрирована вся инфраструктура и до нашего дома идти здесь всего-то одну минуту такой здесь скверик небольшой я жил в этом доме наверное года два каждый день выезжал любовался вот этим видом на море адрес ворошилская 4 вот здесь вот сбербанк хотел заехать такое место как бы полупроходное не шумное. Весь первый этаж – это коммерция. Там магазин одежды, аптека, медицинский центр, художественная школа. Здесь салон красоты и вход в наше помещение. Витражные окна, роль рольставни открывается автоматически. Вот такая студия, она 30 метров. Там за дверью кухонная зона, санузел, кладовка. То есть, получится здесь неплохой апартамент, на самом деле, отопление, кондиционер. Не обязательно апартамент, магазин, салон красоты, да все, что угодно. Такая кухонная зона, небольшая. Стоит стол, кухонный гарнитур, высота потолков, я думаю, не меньше полметра. Здесь кладовка, она размером чуть меньше, чем санузел. То есть, все в таком живом состоянии. 30 метров в самом центре Бытхи под все что угодно в нормальном живом состоянии всего лишь за 5 миллионов причем возможен разумный торт но здесь вопрос что мы продадим а, первее параллельно у нас на продаже участки в нижней шиловке ориентир для вас а, миллион за сотку сейчас получаем разрешение на строительство так вот что первее уйдет соответственно потребность в деньгах отпадет и ценник будет совершенно другой в общем готов ответить на вопросы по телефону который появится на ваших экранах. не забывайте поставить лайк или там дизлайк если видео для вас было не полезным, напишите что-нибудь в комментарии, подписывайтесь на канал, только там нужно поставить колокольчик, чтобы не пропускать интересные предложения. Ну а у меня на сегодня все, с вами был Дмитрий Волков, канал Волк Street. до новых видео, пока!